Обстановка становится более турбулентной, Путин заявил. В мире обстановка становится более турбулентной. Представляете? То есть под хвост этой сволочи задувает. что -то. Так. Путин призвал наращивать усилия по защите исторической правды. Блядь, как они затрахали этой исторической правдой. правдой. А что даст эта историческая правда? Ну, предположим, вот Ватнику скажите. Вот предположим, Ватник. Выиграли все, блядь. Вообще все войны, какие только есть, блядь, выиграли. Даже русско-японскую выиграли. Вот все выиграли. Вот что ты хочешь, что и выиграли. Холодную войну. Даже американцев победили. Просто они об этом не знают, но победили. Всех победили. Дальше что? Дальше вот всех победили. Все войны выиграли. В прошлом не было никакого ИГА. Это на самом деле ИГА. Это мы и есть ИГА. И, и всех загнули. Всех победили. Все захватили. Все. Дальше что? Дальше то что изменится? В твоей жизни, Ватник, что изменится? Ты лучше кушать будешь? Нет. Может, тебя лечить будут? Нет, не будут. Может, образование твоим детям дадут? Нет, не дадут. Тогда тебе-то с этого чего? С вот этой вот исторической правды? Тебе-то какой кусочек чего-то? Моральный хотя бы кусочек, я уж не говорю про материально, Моральный какой кусочек тебе? Упадет? Никакого. Только сожаление от того, что да, блядь, всех победили, ни хера, а Путина не можешь ты победить, Ватник. Не можешь смешного вот этого карлика, который все украл, развалил, не можешь победить. И это и есть историческая правда.